Поклонники 32-летнего актера, недавно пережившего развод с женой, были уверены, что он счастлив в новых отношениях с коллегой Мирославой Карпович. Однако инсайдеры утверждают, пара рассталась. В начале октября этого года звезда фильма «Мажор Павел Прилучный» переехал из своего особняка в Подмосковье, в котором он жил с Агатой Муцениеца, в новый дом. Оказалось, что на этом настояла его новая девушка Мирослава Карпович. Сейчас же приближенные к актрисе люди поделились со СМИ информацией о том, что под одной крышей у возлюбленных ужиться не получилось, и пара приняла решение расстаться. Источник добавил, что Мирослава очень тяжело переживает разрыв. Актрисе даже пришлось обратиться к психологу. Причиной расставания могла послужить фотосессия Карпович в свадебном платье, которая и породила слухи о ее помолвке с Прилучным. Прилучный оказался не готов к такому быстрому развитию событий. Ему казалось, что Мира и ее мать на него давят. Он же только получил развод, а его снова захотели охомутать, поделился с изданием «Инсайдер». Также источник добавил, что Прилучный не исключает воссоединения с Агатой муцениется. он говорит друзьям, что хочет вернуть жену, но не знает как. Агата ушла далеко вперед, у нее сейчас много съемок и свое шоу. Не факт, что после такого предательства она захочет к нему вернуться. Никто из участников событий пока никак не прокомментировал эту новость.